Привет всем, кто смотрит данное видео. Давайте знакомиться. Меня зовут Окси, а это сборка SoftH. SoftH был очень популярен года два назад, и в него играло огромное количество человек. И это все неспроста. Softge отличается от других сборок, какими-то новыми необычными механиками развития, модами и так далее. Сборка разделена на 6 отдельных R. От первобытных инструментов до освоения космоса. Сейчас мы находимся в нулевой эре, и это все предметы, которые мы можем сделать. Да, мы пещерные люди. Нам надо развиваться. еще сборка довольно реалистична. Приду примерно на этом дереве. Мы его ломаем, и оно не выпадает. Да, а чтобы нам его добыть, нам нужно сделать топор. При этом не добыв дерево. Давайте заглянем в очивки. Нам нужно добыть какие-то нитки. Они вроде добываются из травы, и да. Кстати, на земле валяются такие камни. Них тоже надо собирать. Они потом пригодятся. Нитки можно объединить в веревки. А из веревок и палок, которые валяются на земле, можно сделать сито. Теперь нам нужно найти гравий, чтобы потом его просеять. Кстати, вон там гравий. Поплыли к нему. А тут довольно красиво. Я бы здесь пожил. Хм. Так, а здесь какие-то собаки злые. Они же меня не будут, кстати. Так, не. А, кстати, рыбка. Будет что покушать. Когда костер сделаем. Надо как нибудь аккуратненько взять гравий. А недалеко, быстро берем гравий и сваливаем. Бежим. А теперь берем гравий, берем сито и просеиваем. Получаем флинт. Теперь берем кремень в руки и начинаем затачивать в камень. Вот так. О, Во, отлично. Итак, мы затащили весь наш кремень. И теперь можно крафтить. Палка, веревка и кремень. И мы делаем топор. Давайте срубим это дерево. А то он улетает, как-то некрасиво. Посадим саженец. Там какой-то домик, я его не замечал до этого. Стоп, там житель? А. картограф. Он продает карту. Она нам будет очень нужна. Давайте закроем его как-нибудь, чтобы его ночью не убили. Ага, закрыли. Давайте хотя бы землю вы. И... И надо как-то решить вопрос с жильем. Кстати, там какая-то пещера есть. Пойдемте туда. Морковка. Неплохо. М -м, ягодки. Давайте соберем. А знаете, давайте прям кусты с собой заберем. Будем у себя выращивать. Вот мы и прибыли. М -м, неплохая пещера. Двухэтажная даже. Я думаю, здесь мы и будем жить первое время. Давайте уже заниматься развитием. Из бревна делаем вот такой чоппинг-блок. На нем можно рубить дерево делать доски. А из такого чоппинг-блока и бревна мы делаем наш первый верстак. Так. Вот это самая важная ачивка. Прям серьезно. Кстати сколько там всего открылось, неплохо, прям реально неплохо. Ладно, давайте поставим, давайте посадим сюда кусты, пусть растут, и мы наконец можем заниматься серьезными вещами, крафтами 3 на 3. Давайте сделаем кирку, две палки, веревка, два кремния, берем наш специальный камень древнего человека и начинаем долбить по столу просто. И кирка готова, забудем немного камня. Он нам понадобится. Нарубим немного дерева. Кладем бревно. Берем топор и начинаем рубить. И получаем доски. Давайте сделаем чуть побольше. Теперь давайте сделаем палки. Сразу сделаем каменную кирку. Почему бы и нет. И теперь мы уже продвинутые люди. Здесь как-то темно. Давайте сделаем костер что ли. Три палки. И камня и веревка. поставим его сюда. и нам надо бы еще травы нарывать, а то у меня нитки закончились. давайте -давай, еще в эту сторону сходим. М -м, а там деревня. я до вот этого не увидел. так вот как-то сражаться я вообще не хочу. он в э -э, какой-то. Ладно, давайте. Еще опустите. Так, паук. Убили отлично. Еще один паук. Так, не, я не хочу сражаться. Лучше обратно на базу пробежим. Сделаем фатела. Веревки. Палки. Теперь зажигаем костер. И об него зажигаем фатила, пока костер не потух. Отлично. У нас есть свет. Давайте свести пещеру не надо. О, а здесь гравий. Я его не замечал. Давайте выкопаем. Так, а почему? Это я и без лопаты копаю. Давайте ее прямо сейчас сделаем. Лопата. И выкопаем дальше. Давайте от прямо сейчас и просеем. Почему бы и нет. И сразу заточим. Сделаем копье. Хоть какое-то оружие будет. Вместе с ним сделаем тамагавк. Готово. У нас есть нормальное оружие. Ребята, я научился делать огонь. Смотрите. Берем, делаем вот такие палки. Берем их в обе руки. И начинаем просто их тереть друг от друга. И мы получаем огонь. Ааа, какой здесь закат. Блин, это красиво. Я тут решил в небольшой поход сходить. Эээ, посмотреть, что есть в деревне. Культурно возьмем у них факела. Так, чем ты торгуешь? Фермер. М -м. А нам нужен будет... Так, фолк. А -а -а. Ладно. Не трогает, но мы его не будем трогать. Опять собаки. Так, не в мою смену. Отошел от нее. Зря я метунтла Магавк. Прям очень зря. Ладно, отбегаем. Надо взять наружу нормально. Топор. Топор, хм. мясо, голова, кура и кости, отлично. Кость нам будет нужна. Давайте заточим кость. Отлично. О -о -о -о -о. Шесть дамага, это больше, чем у томагавка. И больше, чем у копья. Неплохо. Эм, ребят, вы через стенку общаетесь? Он ушел. Эм, ладно. Давайте сделаем сундук. Почему бы и нет? Сначала сделаем доски. Выкладываем обычный крафт сундука. А по центру кладем камень. И вуаля. Сундук готов. Вы просто посмотрите на это. Можно сюда класть вещи. И видеть как они лежат. Вау. Это круто. Посадим еще немного кустиков. А дальше я бы хотел сделать специальную глиняную печь. Кильм. Он делался из глины и вон там глина. Пошли туда. Копаем. До последнего. Ну, глину мы накопали. Пошли обратно. Делаем каменные полублоки. Обкладываем полублок глиной. И наш кильн готов. Давайте сразу выкваем место под него. Ставим сюда. Кладем сюда бревно. Мы его потом обжарим, чтобы сделать блок угля. На блоке угля огонь горит вечно, если что. Копаем блок вниз. И поджигаем. Так. А почему-то бревно не пережарилось. Давайте попробуем еще раз. Поджигаем. Попытка номер три. Кладем бревно. Готово. Забираем. Ставим под печку. Зажигаем огонь. И все. Теперь он будет гореть вечно. Давай теперь жарим камень. Он нужен для крафта гриля. ضг, Забираем третий камень. И. Забираем третий блок камня еще раз. Крафтим. А, почему не крафтится? А, там веревки не должно быть. Забираем веревку. И гриль готов. Давайте сразу для него сделаем еще один блок угля. готовим палки. Поджигаем его. И ставим гриль. Давайте сразу испытаем его. Например, пожарим рыбку. Хм. А здесь довольно красиво. А если со второго этажа посмотреть? Вау. Не, ну это чисто на превью. Возьмем рыбку. Да, на закат мы конечно не успели. Но вы просто полюбуйтесь на это. Это очень красиво. И рыбка вкусная. Я думаю на этом можно заканчивать видео. Мы довольно много всего сделали, за сегодня. Например, нашли себе дом. Ну как дом? Пещера. Но скоро эта пещера станет нашим домом. Наверное. Сделали примитивные вещи, инструменты. И это все. Пишите комментарии, я их всех буду читать. Например, напишите комментарии о том, какие недочеты были в этом видео. Я постараюсь все исправить, это только с самого начала и дальше будет лучше. Ну и про лайк не забудьте, мне будет очень приятно. Ну а с вами был Окси и прохождение сборки с FTH.